Вот, Рассказывай анекдот почаще. Ну, вспомнил анекдот хороший, когда идет судебное заседание. У юристов любимый анекдот идет судебное заседание. Допрашивают жену. Говорит, ну скажите, как все было? Она говорит, ну, сижу дома, никого не трогал, там, в негли вдруг муж врывается. В дверь стучится, вышибает фактически дверь, бегает по квартире, носится. Ну, что-то приревновал. Выбегает на балкон, закричал, прибежал схватил холодильник и скинул в балкон. Вот. Ну, муж спрашивает, говорит, а ты, как, твоя версия? Он говорит, ну, я, говорит, вот знаю, что к жене кто-то наяривает, ходит. И, говорит, понял, что есть там кто-то. Я, говорит, начал туда ломиться, говорит, забегает точно, говорит, мужским одеколоном пахнет, говорит, я... Меня даже голова кружится. Начал искать. Выбегаю на балкон, посмотрел, говорит, а у нас там пятый этаж. Смотрю, а он внизу лежит, на нем спрыгнул. И, значит, это... В одних трусах лежит внизу. Я, говорит, схватил холодильник, на него кинул. Опрашивают потерпевшего, говорят ваша, значит, версия. Он говорит, ну, каждое утро я вот выбегаю, занимаюсь зарядкой, там, спортом, туда-сюда. И вот на этом месте постоянно отжимаюсь. И, говорит, отжимаюсь, никого не трогаю. Вдруг мне на ноги падает холодильник, вот перешип мне ноги, я теперь инвалид, там, и так далее. Ну, допрашивают свидетелей, заводе такого кавказца. Говорит, ну, расскажите, что было там в тот день. Я, значит, сижу в холодильнике, никого не трогаю, вдруг бии, бух Вот такие вот дела